Еду аэропорт, как всегда, чуть свет, Покуды нет, я ушел, Ты спала, словно не пополам полам, белый свет, как мой концерт. Снова долгожданный сильный лайнер От земли оторвет. В этом смысл моей тайны Вечный к солнцу полет. Снова вырвусь я сквозь мрак, И серость в небо синий простор смысл моей веры очень простой. В пункте номер один, уходя, уходи, говорит пуста, пойти в это легче всего отвалиться сегодня, сказать устал, начать с листа, Снова засвистят, зревут турбины, И рванет полоса. Снова все, что надо сделать, рукой про трубе. Ичти погорять, это по плечу, за все плачу, Снова долгожданный сильный лайнер родил и оторвет, В этом смысл мои тайны а вечный сон, суполет, Снова русь я сквозь праг, и серость небось не В этом смысл мои Потрясет немного, значит, брат, все окей, okay, это та дорога, значит, вновь меня хотят свалить, да не могут я с Богом. Бог со мной, Бог есть Бог, Он самый главный, редко и с проходит мама, В этом смысл всей борьбы, неравный за правду, И в этом смысл всей борьбы. Все борьбы не раз...